Меня зовут Мария, и я приехала из замечательного города Саратов, учебный центр «Трайтек». На программе «Осознанный выбор» в смарт-курс впервые, и все на данный момент очень нравится. Сейчас у нас второй день. На первом, в первый день очень понравилось, что... Какие-то основы, идеи, ценности программы и компании были очень глубоко и широко рассказаны. Все действительно откликается, все именно так, как мне бы хотелось видеть, и так, как я ожидала. Очень здорово, что курс посвящен и наполнению программы методическим ее особенностям, и в том числе моментом, которые связаны с продажами, с организацией курса, с работой менеджеров. Это очень для нас важно. Понравились тренеры. Тимур замечательный, энергичный, вдохновляющий. И Аня более спокойная, мягкая и при этом очень круто доносящая всю информацию и создающая классную атмосферу для того, чтобы курс действительно зашел. Спасибо большое!